Привет, я Александр и мои руки из плеч. Если у вас сломался телефон, то эти руки, мозги и мой семилетний опыт с радостью помогут вам отремонтировать ваш телефон или смартфон. Приходите к нам по адресу Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 5 или позвоните по телефону 555-777 и получите бесплатную консультацию специалиста, я обязательно помогу вам и проконсультирую. Именно так должно звучать видео приветствия вашего клиента. Никаких движений, никаких телодвижений, ровно должен быть такой прямоугольник стоящий, потому что будет сниматься вот так вот, да? Все это корпоративное видео. Что значит корпоративное видео? То, что я сейчас посмотрел, это не корпоративное видео, то есть есть много нецензурных слов, которые можно назвать, но Первая ошибка – купите, или одолжите, или возьмите в аренду штатив. Не надо, чтобы там ничего считалось. Вторая ошибка – пусть все говорят именно такой текст. Вам написали сценарий, и если мы предложили вам по этому сценарию писать, то значит это уже проработано, там есть ключевые слова, там есть адрес, там есть УТП. Там есть имя этого мастера и там целая плеяда, то есть целый план того, как это будет делаться дальше и что будет делаться дальше. Поймите, что над этим видео работает целая команда маркетологи, режиссеры, сценаристы, дизайнеры, потом монтажеры, звукорежиссеры, и вы вот этим вот шатанием, если э, не уважаете наш труд, соответственно, уважайте свое время, потому что наше время очень дорого, и может быть, вам будет проще уже пригласить специалистов на отсёрсы, либо пригласить какого-то оператора, чтобы он снял качественное видео, потому что это видео будут смотреть ваши клиенты, и именно глядя на это видео, на видеопортрет вашего сотрудника, они будут решать, принимать решение покупать у вас услугу или ремонт или не покупать. Отнеситесь к этому очень внимательно, выучите этот текст, небольшие лайфхаки, лучше всего снимать видео утром либо вечером, когда люди посетители ушли, приготовьте три шоколадки. Первую шоколадку отдайте уборщице, которая будет вас там пока убирать, пускать. Вторую отдайте администратору, который будет говорить, что вы здесь делаете. А третью шоколадку приготовьте для того, кто будет вас выпускать как извинения, потому что вы задержались на 10 минут позже или пришли на 10 минут раньше. Не надо движухи, важен звук, потому что в видео важна картинка, посыл информации и звук делайте хороший звук, и э, у вас будет хорошее продающее видео, потому что мы сейчас делаем продающее видео для вашего сервисного центра. Всего доброго, до свидания.